Костя, что думаешь насчет запрета крипты? Но ну, это же пустой разговор, пока еще никто ничего не, не запретил. Непонятно. вот Зачем это делается? Ну, то есть, как? Это же не запрет. Это же не запрет крипты. Это запрет майнинга. И запрет использовать его как валюту. Ну, то есть, государство, которое выпускает деньги, да, не только наше, любое государство, естественно, оно борется с другими производителями денег. Потому что это прерогатива исключительно государства выпускать деньги на определенной территории. То есть печатный станок должен быть только у государства, по мнению государства. И в этих деньгах она ну, типа, обязуется что-то, дают какие-то гарантии населению и получает в этой валюте налоги. А если какая-то есть валюта, Нерегулируемые и не проходящие через государственные инструменты, соответственно, налоги этими деньгами не заплатить, никак не просчитать доход населения, и точности также не дать населению никаких гарантий. Поэтому, но, это все равно, что. Государству соглашаться, например, что кроме государственной полиции есть еще какая-то частная полиция. Ну представьте себе в любом государстве, да, есть вот полиция, вот, ну, государственное учреждение, есть какая-то другая полиция. Как вы думаете, долго она просуществует? Она, конечно, пока маленькая и ничего, и ну тоже будет служить народу, да, делать все хорошо, все правильно, э -э -по поддерживать правопорядок, но до определенного момента. Когда государство скажет, а что это такое, кому подчиняется эта полиция, каким законом, чтобы что, зачем и почему. Раз, паковка, два, паковка. Спасибо, Костян, живи 449 рублей через суперчат. Спасибо большое. Вот также здесь я не вижу в этом ничего удивительного. И она запрещает конкретно, она не говорит, что мы у вас отбираем какие-то возможности. Вы можете инвестировать в криптовалюту, там, как инструмент инвестиций, вкладываться, ну как-то там заниматься, я не знаю, но... Не имеете права ничего покупать, ни услуги, ни, ну то есть не использовать как платежный инструмент. И не имеете права майнить, а майнить это вообще будьте здрасте. Против этого и Китай идет, и все остальные, и экологи. И никто не хочет просто, ну это здравая э, инициатива, запрещать э, тратить электроэнергию на фантики. Ну это фантики, блядь. То, что вы эти фантики решили назвать деньгами, вы, я имею в виду криптоэнтузиасты, и решили э, на абсолютном полном фиате, на, на чистом доверии э, какие-то единички, нолики друг другу передавать, вот, обозначая э, какую-то их ценность, это ваши личные проблемы. Э, тратить на это ресурсы электростанций, идите нахуй. Ваши фантики, вот если вы. Если бы майнинг. Э, был завязан на движение лопатой, посмотрели бы, как это крипто, в общем, майнинг бы работал. Представьте себе, что майнинг был бы реальным майнингом. То есть, вот ты 100 движений лопатой делаешь, получаешь там биткоин. Да? Потом постепенно с каждым полученным биткоином надо не 100 движений лопатой сделать, а 1000. А потом получится, что нужно сделать триллион вскапываний лопатой, чтобы получить биткоин. Вот посмотрим, как бы вы блядь, были майнерами. А то ишь ты, блядь, на государственные деньги, на налоговые построены электростанции, люди платят по счетам, электростанция работает, у нее есть какая-то мощность, рассчитанная на определенную территорию, на определенное население, которое в пиковом своем потреблении берет такое-то электричество, да, там ночью спит вот столько. И тут вы приходите, блядь, какие-то делаете себе фантики, которыми расплачиваетесь друг с другом, грубо говоря, чупа кэпсы. Представьте себе, да? Чупакэпсы нахуй. Представьте себе, что вы вот во дворе у себя решили чупакэпсами играться и обменивать друг с другом чупакэпсы. Взрослые вообще не в курсе, блядь, дела, что вы там за чупакэпсы себе придумали. Вы там играете в них фишки эти, блядь, переворачиваете, что-то, блядь, обмениваетесь. Но проблема в том, что каждый чупакэпс, блядь, тратит 100 литров бензина на ближайшие заправки. И заправка, туда приезжают взрослые такие говорят, а вам говорят, блядь, сейчас заправка закроется как бы на перерыв, потому что бензин кончился. Потом, значит, заправка закрывается на ремонт, потому что вы, блядь, в чупакэпсы э, покупаете в этой заправке, э, ну, тратите бензин и, и э, заправка работает исключительно на вас. А все остальные, которые, блядь, ездили на автомобилях на работу и все остальное, должны хуй сосать из-за того, что вы придумали себе чупакэпсы, в которые, блядь, играете фишечки. Идите нахуй. Честно, ну как бы действительно справедливо, что не так? А еще низкие тарифы на электричество для физиков за счет высоких у Юриков. Вот, поэтому действительно можно другие инструменты, да, но просто это сложнее, легче запретить, чем действительно, например, сказать, майнеры могут майнить, но по цене за киловатт там в 10 раз больше, чем для меня. У меня, например, киловатт там условный 5 рублей, а для 50 рублей, пожалуйста, чтобы было для чего электростанции напрягаться. Да И на что ремонтироваться, потому что потребление возросло. Но это же надо следить, отлавливать каждого майнера. Да, и э, заставлять его э, регистрироваться и платить. ну Так же, как и налоги. да. Но будьте здрасте, вы охуеете это все делать. Поэтому, поэтому вот так. Э, но, ну, как я уже и сказал, это не запрет. То есть, вам никто не запрещает иметь... Э, биткоины или там, ну какие-то другие криптовалюты, и придут к вам, и вы скажете, вот у меня кошелек, это это не незаконно, вы умеете право хранить, инвестировать, если я правильно все понял. Я могу ошибаться, я, ребят, ни, ни в коем случае не отвечаю за свои слова, но я читал про то, что это, во-первых, не сейчас, не не не подписали закон, а во-вторых, это про обращение, то есть нельзя покупать услуги и товары, то есть пользоваться как деньгами, и нельзя майнить. Иметь, инвестировать, пожалуйста, как ценами бумагами пользоваться. Будьте здрасте. А чем это отличается от использования компьютера для работы? Тогда давайте программистов и стримеров облагать налогом. Давайте. Программистов и стримеров так облагают налогом, Артемий, что не так? Если ты программист, ты ну, как фрилансер, ты регистрируешься как ИП-шник и платишь налоги. И ты платишь налоги. Все правильно, Артемий. Когда легализуют стриминг, когда объявят, что донаты и добровольные пожертвования облагаются налогом, я первым побегу в налоговую. Понимаете? Я и сейчас, ну просто и налоговая знает обо мне через все эти инструментарии, но у меня добровольные пожертвования, у меня нет рекламных бюджетов, мне только добровольные пожертвования, не облагаются налогом. Как только мне государство скажет, что добровольные пожертвования именно через донаты и для стримеров облагаются налогом, я зарегистрируюсь, буду платить и будет справедливо, я использую, э, да. Электричество не в таком объеме, конечно, как этот, но я и буду платить меньше, чем майнер. Все правильно. У меня несколько друганов Прогеров спокойно работают как самозанятый. Да, но то есть если кто-то еще и работает и не платит, то это проблема в том, что он скрывается от налогов, а не, а не того, что а, они бесплатно используют компьютеры. Я к тому, что в целом налоговая система и законы не готовы. А, ну так нет, ну то что не готовы, ну так и надо готовить. То есть, понимаете, они вместо того, чтобы, конечно, да, как я уже и сказал, отлавливать каждого и заставлять его регистрироваться и платить по повышенному тарифу за электроэнергию, гораздо легче всех объявить незаконно. И все. Но ну, это просто легкий путь, простой. Если надо решить проблему сейчас, то это надо будет простой. Может, потом, знаешь, легализовать, когда придумать там в течение двух лет какой-нибудь закон, или подсмотреть его у других стран, как они опыт получили. Два года на незаконном, ну, то есть на э, теневой стороне, чтобы был. Вот за эти два года какие-нибудь другие страны просто наберутся опыта, у них этот опыт подсмотреть и сразу же принять законы, которые работают. Это прекрасные способы, все, Я не вижу в этом ничего плохого.